Привет, меня зовут Игорь и сегодня мы с вами поговорим про уникальное ноу-хау на рынке мебели регулируемые столы барский стендап мемори данного типа столы является обязательным атрибутом успешного офиса в котором сотрудники работают не просто продуктивно, но используют для своего здоровья среднестатистический работник в офисе проводит 75% своего рабочего времени Сидя, неподвижно сидя. И это очень негативно сказывается на его здоровье. Тогда как по исследованиям ученых, из 8 часов своего рабочего времени человек должен проводить как минимум 2 часа стоя. Не обязательно эти 2 часа должны пройти подряд. Желательно чередовать процесс работы, активной работы сидя с процессом работы стола. Итак, как просто, как работодателю, организовать правильные рабочие места для своего персонала, позаботиться об их здоровье и, самое главное, о их комфорте, потому что даже Генри Форд заметен, если ну, создать комфортные, хорошие условия для работника, продуктивность труда увеличивается на 20-30%. Именно для таких задач мы создали стол «Барский стендап Маймайл». Это умное решение, которое позволяет, Легко регулировать высоту э, стола от пола, плюс ко всему имеет ряд отличительных черт, которые делают его уникальным решением на рынке, а именно лучшим выбором для вас. Одной из самых главных фишек этого стола является легкая регулировка смертки. В этом столе есть встроено тут управление, которое позволяет делать следующие функции мануально поднимать и опускать стол, ну и соответственно таймер и эффект памяти. Вы можете задать нужную высоту, удобную для вас, и с одной кнопки поднимать и опускать стол. Как это выглядит? Нажимаем кнопку 1, на которую у меня задано мое удобное значение и стол автоматически поднимается. В это время я продолжаю дальше работать. Стол поднялся, и я могу провести конференцию, я могу продолжить дальше работать, не отвлекаясь на какие-то ненужные движения и без всякой замотки. Поработал немножко, почувствовал прилив сил, и после этого я могу отрегулировать на исходное положение с нажатием одной кнопки. И стол автоматически опускается. Какие функции еще предусмотрены в культе управления этим столом? Умная функция таймера. Вы можете выставить необходимое время, через которое необходимо подать сигнал. И ровно через 45 минут примеру, стол подать сигнал о том, что вам необходимо сменить положение. Поработали. Таймер он сказал, что вы работали свое время стоя и можете сменить положение. И соответственно вы точно так же все регулируете. Одной из уникальных фишек этого стола является его столешница. Выполнена из HPA пластика. Этот материал не только очень прочный и устойчив к стиранию и повреждениям, но и имеет также свойство маркерной доски. Как это выглядит? Берется маркер и мы пишем, к примеру, задачи на сегодня. Задача это номер один, либо оставляем себе напоминание отправить отчет завтра в такое-то такое время. Вот мы написали, с помощью тряпочки либо салфетки это все легко стирается больше лишь искать какую-то бумажку, либо какой-то стикер, ручку и так далее, не надо, все можно делать прямо непосредственно на столе. Помимо явных преимуществ, про которые мы уже сказали, это подъем, это возможность рисовать на столешнице, компания Амбарски оснастила этот стол еще рядом приятных фишек, которые сложно недооценить. В первую очередь это бортик, здесь идет прорезиненный бортик, довольно очень хорошо выраженный, во-первых, он предохраняет столешницу от повреждений, то есть противоударные. А во-вторых, он служит своего рода преградой, предохранителем от того, чтобы предметы просто не падали. То есть, если, к примеру, там э -э ручка у вас покатилась, либо, не дай бог, телефон, этот бортик предохранит от падения на землю. Второй фишка, которую сложно переоценить, является кабель-канал. По умолчанию они не встроены в стол, но по желанию заказчика мы можем расположить кабель канала там, где будет удобно. Если, к примеру, у вас используется ноутбук, вам хватит, к примеру, одного кабель канала. Если у вас монитор, вы используете свои деятельности и так далее, мы можем сделать кабель канала непосредственно в центре, для того, чтобы минимализировать количество проводов, ну и, соответственно, вы за них в дальнейшем просто не цеплялись. Что же касается нижней части, подстойки. Нижняя часть выполнена в виде опор Т-образных, которые тело демонстрирует высокую устойчивость стола во время работы стоя и сидя. Материал, это металл с полимерным напылением краски. Именно такой подход к напылению краски и такая технология позволяет демонстрировать отличные качества, прочные, то есть краска не отслаивается, не отпадает и так далее. В самой нижней части подпорок находятся подпятники, которые можно отрегулировать согласно тому, какой пол используется в вашем помещении. То есть, они не только предохраняют само напольное покрытие от повреждений, но плюс ко всему позволяют выставить. Если там, примеру, есть какой-то наклон, либо необходимо чуть-чуть наклонить стол, ну, согласно вашим желаниям, можно подкрутить их и, соответственно, выровнять стол. Что в заключении можно сказать? Барские стендап мемори, это стол, который позволит создать в действительности здоровую, качественную, комфортную атмосферу работы для ваших сотрудников в офисе. А также компания Варски дает 5 лет гарантии на свою продукцию. Именно поэтому вы можете быть уверены в том, что стол будет прослужить не один год. Спасибо за просмотр. Если у вас есть вопросы или пожелания, пишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на наш канал.